Вас просто... Добрый день. Да. Я пригласила вас просто поделиться своим мнением о нашем курсе. Сейчас у нас уже проходит третья неделя, третья неделя курса «Рестарт себя» подходит к концу. И наверняка есть уже что рассказать и о самом курсе, не выдавая, пожалуйста, техник, да, которые там которые у нас есть, но давая людям информацию, которую, ну, которая поможет людям просто понять, что это за курс, что он дает и так далее. Ну, давайте расскажите, во-первых, давайте начнем с самого начала. Расскажите, как вы вообще нашли нас, как вы нашли наш курс. Ну, объявление нашла совершенно случайно в интернете что-то. Смотрела, прочитала объявление, решила попробовать. Так я попала на курс. Ощущения от курса, ну, сказать, что впечатляющее, это не то слово. Какая, ну, что было до курса и сейчас, ну, большая разница. Хотя курс я полностью еще не прошла, еще он не закончился. Ну, во-первых улучшается здоровье, улучшается в общем все, все, все здоровье, там, ну не знаю, там настроение, там вот все хочется что-то делать. И я советую всем пройти курс вот этот, вот, чтобы как бы понять себя больше, это вот чтобы лучше было во всем этом, во всем, да, во всех спектрах, да что занимаются с нами, дают информацию очень подробно, прям вот что каждый день делаешь, и идут изменения во всех областях жизни. Советую всем попробовать пройти, и не то что попробовать, а пройти этот курс и понять, что это такое, как хорошо это все, ощутить это все на себе. Классно, очень здорово. А э, расскажите, вот, допустим, влияние установки дня, да, то есть вот как оно реально ощущается без установки дня и с установкой дня? Ну, ну вот раньше как бы я входила просто в энергию дня, да, ну, что-то было, что-то не было, как бы, да. А сейчас вот установка дня, как будто меня за руку пропишешь все, и как будто бы меня за руку кто ведет, не надо делать. Мне, как бы, такую ситуацию, ну, грубо говоря, подсовывают, да, что я от нее отказываюсь. Как за руку ведут, что нужно, куда, как, надо делать, не надо. Это очень здорово. И когда это сделаешь установку дня, вот такая благодать наступает, умиротворение, спокойствие, что целый день так проходит. Отлично. То есть идет Это как вот... бы... Ну, то есть вы находитесь в энергии. Вот вы сказали, что вы уже как бы... Вы знакомы, да, были как а, в энергию входить. То есть вы не новичок в этом плане. Ну да, были у меня какие-то там небольшие вот... Что-то знала, но... Вот это вот, ну как бы не сравнить, вот очень хорошо, я думаю, если человек раз попробует, то у него вот это вот останется техника, наверное, на всю жизнь. Я ее записала, ну как бы, но она для меня как зубы почистить, как утром умыться, вот это вот. Без этого я сейчас не могу. Спасибо, Спасибо Ольге. Спасибо. То есть есть большая разница между днем, который просто так идет, ну, скажем так, на авось, да, и просто как получится и день, который можно спланировать в энергии. Вот, а как этот день спланировать в энергии, вы уже узнаете на курсе. Приходите. А как вам понравились занятия с Римой? Вот то, что, то, что Ой, касается очень... информации по камням, по вот и там многое, что еще дополнительно камням, по маслам. Да, хорошая информация, очень интересная, очень полезная, да. И как бы я раньше к этому относилась, ну да, как там ароматерапия, да, кристаллотерапия. Но, она, но это все тоже дает такой эффект, да, Сам, вот самое главное, что ты э, начинаешь вот такой вот день и продолжаешь, как будто бы ты вот не ходишь, да, там не думаешь, у тебя что-то болит, а паришь над, над землей, что такое вот настроение, состояние все хорошее, mm -hmm. уже не обращаешься на мелочи, не входишь в эти состояния, вот именно, что как бы со стороны посмотрел, Быстренько раз, все это, отодвинул в сторону и дальше. Очень хорошие учителя, очень хорошая информация, очень полезно, очень все так нам разжевывают, что ну как бы ее не принять, она не получится все и не делать. Самое главное вот, что надо ежедневно, ежедневно делать, чтобы это пришло в привычку. В привычку входит это, и то, что было уже, как бы, ну, ну, не со мной, как бы, все это, потому что это все лучше, это все замечательно. Отлично. А вот поддержка именно обратной связи. То есть мы так постарались именно в индивидуальном порядке ее сделать, как она вам понравилась, то есть, вот ответы на вопросы и так далее. Наша, наша обратка, так сказать, наша обратная связь. Очень-очень понравилось, потому что даже не вопрос, вы все равно как бы отвечаете, и все там правильно, неправильно, как, что, где поддерживаете, где наоборот как бы что-то не так, ну, надо исправить все это. И никаких обид, ничего, что направляете нужно нужное русло все это, как бы, чтобы все это шло. Спасибо вам, все это двигалось. Um... Как вам было трудно или легко, допустим, вот найти вот эти вот зоны, то есть немного рефлексологии, которая также дается на курсе? То есть, как вы считаете, это прекрасное сочетание, то есть это как бы все понятно, дает это, скажем так, быстрые результаты, то есть вот, проработка как бы на физике и в энергетике. Ну, это так... Ну, я представляю. Сначала... Тебе... Ваше С... слово. <смех> да, да, да. Сначала как бы, ну... И когда вы рассказывали там, показывали все это, да? Ну, трудно, да, как бы, как это сочетать. А когда уже начинаешь делать, да, уже как бы, и на, ну как бы, на физике и энергетике, да, и что-нибудь там... Ощущения были, допустим, и оно быстро как бы все это проходит, и ощущается все на физике. Это так здорово, это так классно, это так ну, быстро все проходит, как бы все это. Мне понравилось очень. Хорошо. А материал, который мы даем, его не слишком много, то есть вы успеваете, ну, каждый может проходить в любом... В любое время, например, вы там на Дальнем Востоке, да, есть у нас участники, которые в Европе, есть у нас участники, которые в России. Да, а, то есть это совершенно не связано. Вы можете любое время так, включить это видео, посмотреть и проработать тему. Да, это очень хорошо, да, потому что дается как бы... Информация минимальная, ну как не то, что сама информация минимальная, а минимальное время, да, очень удобно. Раз просмотрел, что непонятно, еще раз просмотрел, там где что-то выписал, где что-то там проработал. На второй день опять это можно посмотреть, быстро все найти. Очень удобно, очень удобно и как бы помогает вот это вот, что не часовая, допустим, там где искать, а по малому это очень хорошо, что это но ежедневно, да. да, то есть по капельке, по капельке, по капельке получается огромнейший океан, в который вы попадаете. Да совершенно, верно. да, совершенно верно. Ну, так нам, такая у нас и задача была. Что бы вы пожелали вот новым участникам или тем, которые сейчас вот смотрят данное видео и сомневаются, да, братьям, не братьям сколько курсов сейчас в интернете вот как вы считаете а, как вы считаете чем мы отличаемся может быть от других вот что вам больше всего понравилось что бы вы пожелали вот другим участникам ну мне что здесь понравилось это конечно результат сам результат да что сразу же вот начинаешь делать да вот с первых дней там mm -hmm. все это и сразу результат получаешь. В чем для меня хорошо. И думаю, и надо каждый день это делать, да, то есть сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. А когда это все делаешь, да, про... мы же приходим сюда с проблемами, не просто ради интереса. И когда проблемы это уходят, да? и даже забываешь, что такое состояние было какое-то, меняется как бы... Mm -hmm. ощущение каких-то вещей, то есть ты не так уже начинаешь думать, то есть ты про себя думаешь, ой, неужели ты раньше со мной было, Уже сам меняешься. И я советую всем, у кого есть, не то, что у кого есть проблема, а вообще пройти вот это, прочувствовать на себе, испытать, чтобы потом сказать огромное спасибо, что мы вас нашли. Спасибо тоже вам за интервью, за теплые слова. Ну и, как говорится, за работу. То есть у нас еще третья неделя идет. Сегодня будут новые занятия. Я довольна, что у нас получается та программа, которую мы задумали. Вот, ну и дальше увидим еще результаты. То есть кто сомневается, приходите. И просто... Ой, приходите обязательно. <связь> да, приходите обязательно, результаты потрясающие. Только надо работать, да? Если ты над собой не работаешь, ничего не делаешь, то и ничего не бывает еще хуже, да? Это так же, как не следишь за собой, женщина, да? Не пользуется кремами, не подстригается, все хуже и хуже. А если сходить в парикмахерскую, там, массажик поделать, там, еще в салон какого-нибудь сходить, да, и вид меняется, и все. И то же самое происходит вот на этом курсе, да, то есть мы меняемся, только мы меняемся изнутри, совсем друг, другие ощущения, и внутри, и сам смотришь по-другому на, ну, на все внешнее, можно сказать, вот так вот. Очень советую вам пойти и испытать это. Хорошо. Огромное спасибо и дальше работаем в курсе.